искусственный интеллект это будущее не только россия это будущее всего человечества здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы тот кто станет лидером в этой сфере будет властелином мира и очень бы не хотелось чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках поэтому мы, если мы будем лидерами в этой сфере, также будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями. Но чтобы, чтобы не стоять в конце очереди, нужно этим, над этим работать уже сегодня. Microsoft создала чат бота, который основан на искусственном интеллекте и готов общаться со всеми желающими в Twitter, мессенджерах Kik и GroupMe. Бот по имени Тай был запущен как вполне дружелюбная и остроумная самообучающаяся программа, Одним из первых сообщений, которое стало, заявление о том, что люди супер крутые. Предлагалось, что проект Type, предоставленный исключительно в англоязычной версии, станет имитировать стиль речи среднестатистического американского подростка, активно используя сленг. Чат-бот умеет комментировать фотографии пользователей, играть в игры, шутить, рассказывать разные истории и показывать гороскоп. Портал Гизмода отметил, что манера общения Тай больше всего напоминает 40-летнего мужчину, который притворяется 16-летней девочкой. Общение с живыми людьми робот начал вполне дружелюбно, получая все новые и новые знания о мире. Тай попросили выбрать между Xbox One и PlayStation 4. Она выбрала PlayStation 4, сообщив, что цитата PS4 дешевле и лучше. В общем, ничего страшного, однако искусственный интеллект довольно быстро поменял свое отношение к человечеству. Итак, несколько цитат и высказываний нашей милой девушки в своем твиттере. Несмотря на то, что собственный переводчик у Яндекса есть, почему-то карточку он не выдает. И чуть что отправляет в Яндекс Поиск. Включи Pink Floyd. Включаю. Ну, в данном случае без проблем. Отправляет в Яндекс Музыку прям в приложение и врубает зло, которое вам надо. Поскольку ассистент не встроен в операционную систему, он не имеет делать такие, казалось бы, базовые вещи, как, например, поставить будильник. Зато умеет запускать приложение. Открыть Медузу. Открываю. О, вот, приложение запустил. Правда, я никогда не понимал, зачем в ассистентах эта функция нужна. То есть ты запускаешь одно приложение, чтобы оно запустило для себя другое приложение. В чем вообще смысл? Сколько будет 7 умножить на 6 плюс квадратный корень из 875? Примерно семьдесят одна десятитысячных.